Давно я не рассказывала никаких историй, хотя на самом деле их большое множество. Ехала я недавно в автобусе, и я услышала совершенно случайно телефонный разговор. Ехал мужчина, и судя по возрасту, мужчина 50+, назовем это так. Он достаточно долго рассказывал женщине, про то, какие он очки видел. И он очень хотел просить у нее совета, идут ему эти очки или нет, а как она видит это. Судя по ценнику, очки были достаточно дорогие. Соответственно, человек, который платит такие деньги за очки, понимает что это особая коллекция обычно самодостаточен и сказать что ему прям очень нужен чей-то совет э -э, в общем-то он и звонил почти с готовым решением я померил мне очень понравилось но мне очень хотелось бы знать твое мнение ты знаешь я сфотографирую я тебе пришлю и в общем-то разговор шел минут пять-десять и тут я уже даже потеряла нить того разговора Потому что я помню, что это мужчина-женщина говорил про очки Не знаю, кто была эта женщина Это была его возлюбленная или это была его дочь На том конце был женский голос Причем не старческий женский голос Скорее всего, не мама И тут он говорит интересную фразу Уж не знаю, кто первый начал. Либо это она пригласила, либо он. И тут совершенно другим тоном, полной теплоты и любви, он сказал. Ну, я тогда к тебе завтра зайду. Надеюсь, ты соскучилась. Давайте сократим разговор про очки и будем напрашиваться в гости когда нам это очень-очень хочется. Тепла, любви, спокойствия и понимания. И пускай у нас будет праздник каждый день, а не повод для того, чтобы зайти к близким и родным людям.